Здорово! С вами мубург, я Трэш, и это Андроид Шейк. Сегодня по требованию подписчика Ягага и свыше 100 человек, поддержавших его лайками, мы устроим, возможно, последний топ занятого трэша. Почему последний? Потому что подписчики разделились на два лагеря, и уже сложно было определить, кто же чего хочет. По этой причине было решено устроить голосование. Если вы нажмете на такую иконку в правом верхнем углу экрана, то сможете проголосовать за или против этой рубрики в перезапуске Шейка. А теперь перейдем к топу. Знаете творог тофу? Ну тот, что из соевых бобов. Ну так вот, Тофу Хантер, как несложно догадаться из названия, это симулятор охоты на этот самый творог. Эти странные рогатые существа обитают в густых лесах и среди заснеженных горных вершин. Именно так тофу попадает на прилавки магазинов. Однажды пицца чего-то не поделила со скелетами, и началась настоящая война. В игре «Пицца vs. Скелетонс» вам в роли большой, сильной, бесстрашной и брутальной пиццы предстоит дать отпор армии скелетов на протяжении сотни увлекательных уровней с разнообразным геймплеем. Сражайтесь с боссами, крушите дома и открывайте новые ингредиенты для своей пиццы. Ведь кто-то любит пиццу с беконом, а кому-то подавай с сыром. Супер Дайджест Инс игра, в которой вам следует как можно дольше поддерживать сытость лося, тапая по падающей еде. Следите за голодом, а то гляди, от лося ничего не останется. Но самое главное – остерегайтесь еды со слабительным эффектом. А то от тебя не только рога останутся, но еще и шоколадная колбаска в лесу. У вас бывала ситуация, когда кто-то стоит раком, и у него выглядывает пол задницы, и тебе так хочется забросить туда бумажку или кусочек льда? А не было? И у меня не было. Но если вдруг было, то в игре Плама Крак у вас будет такая возможность. Попадайте ровно в центр полупопий, зарабатывайте награды, новые костюмы и героев. Не нравится женская задница? Ишь ты какой! А может тебе придется по вкусу задница толстого водопроводчика? В игре Эггггггг вы сыграете за обычного трехглазого паренька Гилберда, который терпеть не может сырые яйца, и благодаря этому блюет. И это весьма кстати, разбив яйцо одной наседки, куры просто взбесились, устроили на паренька охоту, и единственный способ убежать, преодолевая преграды, это залить все рвотой. Эггггггггггг, это увлекательный трэш с отличной графикой, увлекательным и незабываемым сюжетом. Кому-то там было мало шутеров. Ну что ж, я припас для вас еще один. Скорее всего, большинство из вас уже давно позабыли о Modern Frontline. А это значит, время отправиться вперед в прошлое. В Modern Frontline вы дадите отпор инопланетным роботам, которые вторглись на нашу планету. На этом сюжет как бы все. На ваш выбор будут сотни уровней, десятки видов орудий будущего и захватывающий sky Ты последняя надежда человечества и т.д. и т.п. ты понял. Лучше поиграть, чем слушать этот бред. Давненько у нас не было гонок, а все потому, что годноты маловато. И вот на этой неделе вышла долгожданная Экстрим Асфальт, которая без сомнения заслужила звание Игры Недели. Extreme Asphalt Car Racing преподнесло множество нововведений – от локации машин до геймплея и графики. Теперь вы будете покорять дюны, каньоны, джунгли и болото. Вас ждут 35 видов автомобилей – баги, пикапы, внедорожники и грузовики. Каждый автомобиль имеет свою игровую механику, вес и преимущества. Как обычно, вы будете зарабатывать новые детали для прокачки автомобилей и покупки новых. Сыграйте в пяти режимах, карьеру, пройдите испытания, и да, конечно же, играйте по мультиплееру с игроками всего мира. Я человек простой. Не очень люблю жанр ММО, но очень люблю фильмы про Терминатора. Причем тут одно к другому, спросите вы. Да при том, что я жду на Android ММО по фильму Терминатор 2. А теперь ждете и вы. Да, китайская компания Netis уже давно анонсировала выход ММО-шутера третьего лица с названием «Терминатор 2». Подробностей сюжета пока нет, но известно, что будет огромный открытый мир, возможность перемещаться на транспортных средствах и тысячи шварценеггеров в одном ПВП. Еще там из персонажей будет баба, но пока как-то маловато. Ну и конечно же, игра пропитана видением жителей страны восходящего солнца, так что огромные трансформеры, мечи и безумный экшен – это конечно же не новость. Точной даты пока нет. Ориентируемся на март, апрель, май и что там дальше. А на сегодня это все. Ставь лайк и не забудь проголосовать. И я оставлю тут эти две кнопки. Вдруг кому пригодится. Удачи и до скорого!